другие подруги и так очередное мое для вас гадание на воске мне сложно сказать конечно на месяц на полтора вперед ну вот что есть то скажу скажем так что мы сейчас сейчас с вами поймаем из информационного поля земли то у нас и такую информацию и будем слушать получать Ох, как свечка сразу хочет работать. Что-то пощелкало, пощелкала. Когда свечка щелкает, какие-то негативы летают. В общем-то, может быть такая ситуация. Свечка щелкает, чистит вокруг себя. То есть, свечка защелкала. Это, дорогие мои, для нас с вами подсказка, что период очищения, идет период очищения от скверны. Восстановление своих границ границ своего тела восстановление своих интересов это мне очень даже нравится он вот даже уже как сердечко поплыло сердечко поплыла итак конечно начнем с тем с темы денег В ближайшие две недели тема денег будет медленно разворачиваться и как вы видите раздробленные такие показатели у нас это значит что вот и рыбку я тут вижу, то есть есть такие шальные деньги, есть тема зарабатывания под, халтур... под халтурить, как мы русские говорим. Вот такая ситуация. То есть разворачиваться будет не раньше, чем через 2-3 недели. Улучшение более лучше, чем сейчас, не раньше, чем через 3 недели. И еще хочу сказать, что так как тут младенцы плавают, скажем так, показатели младенцев, не младенцы, конечно, плавают. А такие намеки, да? Это говорит о родственных линиях. То есть в крайнем случае можно брать помощь у родни, не стесняться или даже просить. Если вы не просили, но родня вам предлагает, то обязательно не откажитесь. И сделайте так, чтобы всем было хорошо. И им, как руке дающий, и вам, как душепринимающей, скажем так. Отношения. Отношения. Все, что касается любви. Ну, вот тут есть такое на сердце, на сердце похожее. Через две недели будет там четыре дня. Дорогие мои, все, что я говорю, касается с момента просмотра вот как вы открыли начали смотреть вот пошла информация да что через две недели будет небольшой там очень период вы сами посмотрите по дням этой темы познакомиться и познакомиться может быть даже просто для секса может быть познакомиться для серьезной ситуации но скорее всего но ну, не очень серьезно как-то вот все-таки как-то вот общая раздробленность говорит что это Отрезочное знакомство может быть. И если вы не будете сразу выставлять условия человеку, а вот мы потом пойдем в ЗАГС, там, та та если вы не будете эту тему оглашать, тогда, может быть, на долгую дистанцию произойдет. Вот даже свечка, свеча щелкнула. Будет ли тут вот какая-то помощь? Нам сейчас многим из вас нужна помощь. Да, есть помощь от людей, которые вас любят от людей, которые вас уважают. Но, в общем-то, напряженная тут такая дорога. Вот она есть, да, смотрите, она есть. Есть эта дорога, но она из кусочков, она создана такая, м -м, кирпичики, пазлики. То есть э помощь будет такая точечная, еще раз скажу, помощь от людей будет, но она точечные Возможно, надо внимательно изучать вам интернет, кто ждет помощь, изучать какие-то документы, какие-то газеты, что-то читать, чтобы не пропустить вот эти тема помощи. То есть, в первую очередь, я вижу помощь только от людей, которые имеют к вам чувство. Вот это такой момент. То есть, от чужих людей меньше, вот от родных, да? близких, да, извиняюсь, с кем у вас секс есть, да, а от более чужих там как под настроение у этих чужих людей, потому что сейчас пока что еще сохраняется определенное напряжение в теме вот таких прямо, когда открыты двери, но внезапность тут есть, а внезапность говорит, подожди, скоро будет. Вот. На что же обратить внимание? Обратить внимание на то, что... На что же обратить внимание? На то, чтобы вы не уходили от своей цели, я бы вот так сказала. То есть не уходи от своей цели и обратите внимание, как в связи с мировыми событиями вокруг вас на планете Земля, что сдвинулось, что не сдвинулось. Может быть, надо быть более оптимистичными, дорогие мои. Вот, допустим, я, конечно, смотрите, я вещаю на русском языке. И, конечно, и россияне, и русско-лояльные люди, и русскоговорящие люди. Хочу сказать, что ну, на самом деле ситуация для русского эгрегора э, немножко даже сильнее, чем вы думаете. Поэтому... Э, Обрати внимание на то, как мы не сдвигаем свои цели в будущем. Конечно, сейчас мы попали в новый мир, но вот надо уметь встроить свою цель свою. Вот в новый мир и в будущее. Может быть, единственное, может быть, можно в голове поменять в планах дистанцию. Дистанцию можно поменять, сказать. Ну вот вследствие такой ситуации, возможно, я там, на три месяца или там, на полтора года позже приду, но эта цель у меня сработает, и я ее наслаж... наслажусь, от слова «нашла...» получу наслаждение от этой цели. Вот, то есть, и еще интересно, двухэтажная тут история у нас получается. То есть, возможно, сейчас резко, вот даже защелкала свеча, резко прибавилась другая цель, сложная, которая вас омрачает, которая вас расстраивает. Ну, знаете, в прошлом веке была такая фраза, все для фронта, все для победы, а остальное тоже все приложится. Ну, скажем так. То есть, обратите внимание на счастье вокруг, на... на хорошую погоду, на то, что весна все-таки пришла. Вот на это обрати внимание, в чем может быть счастье. Ну, я думаю, счастье у многих из вас находится в детях, потому что тут я наблюдаю знак Луны. В чем же еще счастье в чем же еще счастье счастье в каком в какой-то важности счастье в соблюдении в семейной иерархии уважения какому-то старшему человеку и для вас из для многих из вас я прям вижу тут конфигурацию машинка на едет на колесах Ну для кого-то из вас может быть новое авто это счастье и ничего страшного это тоже такое бывает и еще тут какая-то подсказка налаживает отношения с человеком восточной внешности. Вот тут тоже так вот. Это то, что я вижу. Я что-то вижу, что-то слышу. Вот тут такие моменты. Что может быть лишнее? Лишнее может быть какая-то, конечно, дорогие мои, лишнее может быть какая-то агрессия агрессия и какие-то большущие аппетиты. Большущие аппетиты. Вообще, смотрите, опять я вижу рыбку. Что значит рыбка? Рыбка это, конечно, знак денег с одной стороны. С другой стороны это к рыбкам Голландия относится, Израиль относится к рыбкам. То есть я говорю то, что вот приходит в голову, то я вам и говорю. Вот интересно тут. И, конечно же, дорогие мои, она же рыбка, она же луна, она же мама, она же бабушка, она же материнство, она же и хорошее материальное состояние. То есть, что лишнее можно желать, конечно, и нужно желать большее, но вот еще взрослый человек с ребенком обнимается и играется, ну, играет, на, наверное, то ли дома, то ли на детской площадке, ну, радость, получаете радость от общения, да, а, что лишнее про лишнее, ну, не знаю, я, я вам сказала, лишнее, наверное, лишняя агрессия и желание м, нарушать какие-то, может быть, законы. Лишнее, скажу так, ближайшие три недели лишнее а, может быть очень сильно расширяться за чужой счет, скажем так. Нет, я сейчас не про российскую тему, естественно. Российская тема, там идет восстановление имперских земель, и это так есть. Кстати, даже немножко отвлекусь, лет 17 назад, уважаемый Павел Глоба, приезжал в Латвию, в город Ригу и выступал там для астрологов, для тех, кто когда-то заканчивал его школу астрологическую. И он еще тогда сказал, что развалится Евросоюз, то есть Евросоюз, ну вот он сейчас будет разваливаться за счет, смотрите, своих амбиций, за счет своей из какой-то злости, за счет вот этих всяких санкций, сами себя вот на голодный паек посадили, вот точно посадили, да, угу. Это как даже символ носорога у меня тут получается. То есть носорог, который у него рог растет, он что-то не видит, не догоняет чего-то. И сам себе хуже сделал вот этот носорог будут примыкать даже частично, может быть, и красив в каких-то союзах. Это очень хороший знак вообще. Сейчас, дорогие мои, живем в очень интересное время. И подсказки ангела. Ангел говорит, что хочешь убыстрить какую-то сложную ситуацию для российского, для, руси, для русичей, каждые две недели заходи в церковь к Николаю Чудотворцу, ставь свечу в защиту воинов. Вот, и, ну, ангел говорит, блюди себя, соблюдай законы. Давайте посмотрим, что тут, что у нас тут. Что у нас тут. Ну, вот смотрите, сегодня очень э, такое, в принципе, вот как зернышки, да. То есть не надо удивляться, если, может быть, в прошлом видео говорила, не надо удивляться, если вокруг вас и, и люди как-то разделились на одна баррикада, другая баррикада. Это такой процесс, мы через это проходим, в этот момент мы больше кристаллизируемся, и мы понимаем, на чьей стороне баррикады мы, в чем вообще наш смысл существования сейчас в этой инкарнации. То есть не надо бояться раздробления. Ну, одна дама вот в интернете говорит, что через полгода, через год, может быть, многие из вас восстановят отношения там со знакомыми или с родственниками. Даже сейчас семьи, понимаете, семьи ругаются, раз, разваливаются, родственники на разные стороны, брикад, соседи. То есть, дорогие мои, наверное, все-таки сегодняшние Сегодняшнее мое видео говорит о том, что мы все очень разные, мы разнообразные, и надо уважать и другой цвет кожи, и другие желания, ну, в пределах разумного. Ну, не надо тыкать им, что вот они родились другим, извиняюсь, разрезом глаз, или что. Давайте сейчас работать на целостность, на целостность своего эгрегора, на эту силу, которая прекрасно работает и прекрасно дает хорошие шансы в, в победительных процессах. Удачи вам!